Компания «Альтера» мы уже второй раз за три месяца приобретаем, второй новый автомобиль. Нам все очень нравится, здесь все комфортно, хороший персонал, хорошие мальчики работают, продавцы. То есть Ринат, хорошее кредитование, Роман, Алексей, очень хорошо нас обслужили, мы довольны. Будем советовать своим друзьям всем эту компанию